Так, приехала в этот нечтомный город. Видишь, как я изменилась? Ладно, пойдем. Я идем примерно Да, спасибо. А где же твой мир? Вот честно, можно без разницы. Все, но вы скучали. Держи свой мир. Сегодня я должен. Я подумывал. Ладно. Все, пойдем. Тихо, ты еще громче то кричи. Да. Ой, что это за королева? Королева клубов. Это... Да это уж, ты подросла охотно, да. мы с тобой никуда не виделись. Посмотри а, на меня. Вы, вы пришли к Габриэлю Агресту, да? Пойдемте Пойдемте Габриэлю Агресту, да? Да, на вы, ногти к Жанне. А какие у тебя угольчики прикольные, просто и, да. и кофточка, и твачечка. Кофточка, это моя мерч. Ну, хуя, давай быстрее. Дегурику спотыкаюсь. Вы недостойны находиться в таких детьми кустах. Ай, Быстрее, быстрее. Опять за нами, эти все убежались. Вы что делали? что сделали? Хватит за нами идти. Что вы сделали? Ай, ай. Тут надо поставить гориллу заставить здесь стоять. Я быть Ай, а -а -а. так вышла. Помоги, я споткнулся, открылась. Так, стоп. Леди. Спасибо. Спасибо. Так, Леди. Скажила маму. Так, что пришла, воечка? Мне тут мама сказала. Но ты сам знаешь, что она сказала. Я знаю. А, да, вот эти корско, Аристотель. Да, так, нет, <связывается> не про Ты знаешь, что, что а, ты мне должна? Ты даже должен... <связывается> знаешь, что ты должна сделать. Так тебя зовут Аристотель. Ты знаешь, что ты должна меня сделать самостоятельно? Да, я пойду, должна короче, выбесить да, кого-то. Я... У всех, да. У всех на а. Греста. Пойдем. Ну ему сказал вы выбесить вообще Адриана Греста. Здравствуйте, здравствуйте, это другой. Мы сидим в городе крылья. вроде нет. А, то... а, Действуешь, Хризалис. Помни то, что ты должна сделать. Да. А поточка, как тебя будут звать? Меня будут звать. Сама придумай, какой что-нибудь с красным ну, монстром. А -а -а не знаю. Я Хлоя, ты где потерялась? Ой, ты где потерялась? А, да, я иду. А! Где была? Ой, я О, споткнулась. А-а-а! Я споткнулась. Моя маленькая спой, не спотыкайся. Тебя забыл спросить, никчемный. Хлоя, а ты знаешь, что тебя держит? Типа, ты не очень у тебя где вообще? Тебя Я вообще сижу, уже в глаза Тебе такие ногти делать не надо. Такие ногти тебе не подходят. Тебе нужно делать а нет, только желтый цвет. Ты себя видел просто ни к чём на белоснежный идиот. Я тебе сейчас дам на отчернивать тебя. Тебе советай. дай. мне тут ещё... Всё, бежим с него. Сейчас него... Мамочка, в него. Мамочка, ой! Сейчас у него куму. Что, что, что тебе убивать? нужно? Этот топор уже не в моде, просто не в моде. опор Топор просто славкий, конечно. Я тебе твою межку дам. отсюда, пошёл отсюда. Пускай меня будут звать всегда будут не в моде, я в моде. А, и замен, я тебе даю, э, ну просто, и ничего, все давай. Отвали от меня. Так, а я пока не создам сентимонстра. Я тебе этот лук сейчас запихну в одну. Сентимонстр, да, да, да, да, да. Как ты посмель да. меня вцелиться. Хорошо, Нахау. Нахау, ты в меня не целишь А, цели. неудачник. Купил лук, коллег, а глаза налог. проверить а забыл. Заскабила. Да? Купил лук, а глаза проверить забыл. А то ни разу не попал в неё. Ура! Бакон. Это твой первый раз. Да, еще раз. Не первый, я попал несколько раз. Из всего в стрелах. А-а, удачник. это А, ну ладно, удачник. я сожру все. Ой, боже, что это за бомж? Слушай, ты бесполезная бражница, дурочка Савочки. Что это за бомж? ты не хочешь никакие силы мне дать. Ну что ты за бомж? О мы тут сидим? Уничтожение. Привет. Привет. Ой, как же страшно. Да, Надо я спасаться. А, я ко всех съем. Кот ты уже в моем желудочке. Чего тут делаешь? Ты, ты не должен выходить на улицу. Ой. Балбес, ну ка выше, быстро зашел. Я тебя я съел. Так. А? Кот, и в моем. Не подумал то, что кот это багажник, ну бражник короче. Ты в моем желудочке. Ня -ня, ня ня Твори сентим... ээ... Твори, звони! Всё, что видишь. Здравствуйте, Сабин Чен. Сабин Чен. А вы знаете, что если добавить в конце Л, то получится... ...ченнел. Дааааа! Няааа! Я щас тебя уничтожу. Ну, ладно. хм не помню Я, я темный адмирал. А, точно. Давайте, давай, давай, потихо и грусти. Уже кролика? Уже кролика нету, потому что его. А что? Ой. Что это за красный шубурек? А, это моя, Боже. это мы коммунизировали, который даже сошёл с твоей. Тики. Тики? Ну, сожри его и, и вместе с его... Тики, щит, с панца... короче. Вместе, короче, его живьём, сожри. Я съем. Но я не могу проломать панцирь. Но я съем сейчас панцирь. Я, Кролик у... уже находится в моем я желудочке. Большего... Уже могу кот находится. Я тебя типа могу больше? Ну, привет, мистер, мистер Бак. Бежать. Ой, боже Иди мой. Иди отсюда, Бан. Красный ты. Ну, крой. Я карнаш. Да мне хоть кушать. ты там... Карташ. Баб, не хочешь пойти с кроликом погулять? Нет. Я могу тебя отправить с ним на И прогулку в лес. Я сейчас пробью его желудок. Слушай, это не работает. Беги, Карапас. ням ням, -ням, -ням. ням, -ням, -ням. А что? Это не работает. Желудок, Где не хлоя буржуа? Я ее с хлоя, хлоя, хлоя. Он меня только один раз ударил. Дайте и сожги его. Robin. Слушай, они или тебя сейчас тоже, сожгу. Я сейчас отзову тебя. А где может быть у него гума? Она хочет сама меня, а не тебя. А значит? А? Ням-ням-ням. Сейчас этого студента. Давайте... Сейчас сможет не избавиться, потому что находится в вами. мистер Бак, мистер Бак, он сожрал камни, не помню, как камни тут. Вот, да. Какого-нибудь умного камня? Да, ты Да, съешь ⁇ Так. Просто его сейчас отправим в космос. Пусть он уйдет. Вместе с кроликом и с белочниками. А кролика? Потому что я сильнее, я могу ощутить это. Карапас. Не хочешь оказаться на мне? Карапас. Крапас, не советую. Нет, не могу, я в живот. Беги, крапас! Ты, ага. ты какой-то живый Крапа, сматывайся. Он ну, не что мне грабался? Да он не съел, Просто ты беги. слепой. И теперь с нами в животе. Да ты слепой, я не, ты меня не съел. Башвара, ты кролик. Нет, я не смей это есть. Какой а, бамбук? Никаких бамбуков не нет. Нет, нельзя. А нельзя, нет? это достопримечательность. Ты. А теперь ты, шок. А, Попробуй я поймай. Шоку, я М -м, а что делать вообще? Так, а, дам. За этим потихоньку. Он сожрал бамбук. Кролик Фу! Фу! Кролик веснюнявый! Он врач. не любит бамбук. и, и никого. Я отзываю тебя, Акуму. Акума нет, так да. не работает. Акума-то исходит... Акума, а, каким образом? Ну, Акума находится нравится. во мне! А, а, она находится все равно а во мне. А как она, если она находится во мне и исконится из меня? Смотрите, супергерои, но я ничем вам не могу помочь. То Всем да, до свидания. А я да, могу! Пожеланием Пожирание. тебя! Да? Я была в другой комнате, а ты отчёп. Ну, еще осталось. Супер, шанс. Лопата. Эй, у воды. Да, в... стир... Мистер Моя кума находится Что, Моя кума находится в, в животе. А, кстати, а я в животе нахожусь. Ты не знаешь, где она. Может, живот Значит, надо, чтобы он кого-то сожрал, чтобы сломать Акуму и поймать Акуму, что Меня очень страшно, как Ну, сделаю с вами небольшое перемирие. Так. Ну ладно, давай. давай. давай. <смех> это мой в нас ел. Так, теперь надо найти Акуму. Врысь! Отсюда пошли! всех Так Пора... ...изгнать демона. Вон, Я отзываю от тебя. Чудесный... Мистер Баг. Бамбук. Эм... А угу, попал. эм... Попался, эм... Здоров. Нет, ты зачем да, такое, такое чувство, сел, что я съел много бреда. Иди. Ладно. Так, он там вернулся уже? Я же спорил с тебя. Пока. Отведу, что ты не, как да И да, план, без тебя ты падла. Как вы, вы... вы вообще? Ты понимаешь, это было специально на зло а, я думал, вы хотите выиграть их. Мне. Нет, нам нужно было отвести от меня подозрение. Я просто новенький в этом городе. Очень притворяюсь mm. новеньким в этом городе. Из-за того, что я притворяюсь новеньким в городе, могут все а я моего сети монстра его перенесли к мистер Багу? Что? Это была одна из способность его. Он создал в своем желудке еще одного себя. Нет, ну, не ладно, я не сити-монстр. Я забрал собак на... каким-то образом, телепортировал моего сети монстра Это у И тебя Это твое сити-монстр будет Ладно, все, я пойду на поезд. Пока. Еще увидимся. Ты должна быть. До свидания. Так, иди в комнату. Мне нужно побыть один. Я подумаю новый план. Я должен побыть один. Окей. Так. А ты что тут снимаешь? А пока она считаю. Все, я поеду. Хлоя должна... Получил ехать, надо идти, выходить отсюда. Ла-ла-ла. Я вышаю. Аку... Можешь сделать вот. а можешь вниз подняться? И... Кто? Пойду смотреть, телевизор. че 세상... ты там смотришь? Бесполезно. Нет. Она пусть смотрит. Мы... О, райт. Right. А, уехала это Нет. Хлоя? Иди, да, уехала, далеко-далеко А, ну все. Не пойду. Нет. Ура! Буду телевизор